Спасибо за ржачную историю! Ну чё, уходим в эфир? Что, уже? Да! Хорошо, сейчас только подготовлюсь еще. Доброго времени суток! С вами Аткин Червилл! И это Черви Новости на телеканале Червян 95! Сегодня неизвестный червяк подорвал автозаправку червнефт в Ормске. На видеозаписи присыланной МВЗ в Ормской области запечатлена неизвестная личность, кинувшая гранату к тому из-за преградителей. После того, как личность выбросила гранату, она телепортировалась с места преступления. Смотри, что он творит. Что там? Что он вытворяет? Блин, ну что он вытворяет? Совсем уже да, поехал совсем Совсем что ли, е... е**муты? Ну как так можно, а? Это, это, это как вообще понимать? Что вообще с этим миром не так? А на сегодня у меня все. Только что поступила информация о личности, которая совсем недавно подорвала гранаты автозаправку в Вормске. Виновника зовут Ордын Вормали. Арден родился в Вормстане в 1988 году. 15 лет он переехал в Урмс. Сегодня 29-летний Вармстанец Ордын Вармаев, подорвавший недавно автозаправку в Вормске, был приговорен к шести годам лишения свободы в Вормским судом. Виновнику иногда приходит пить его по голове. А пить его приходят разные люди. <плодисменты> Орды планируют побег из тюрьмы, чтобы отомстить всем своим врагам, а сбежать он планирует в ближайшее время. Но это не точно. После рекламы мы наконец узнаем, что будет, если построить стену из тысячи червей и подорвать ее святой гранатой. И ты что, панам хочешь? Да хочу. Тогда лови. <связать> С тех пор больше банан не стали продавать. Эй ты! Кажется не Пора валить отсюда. Я за тобой иду. А... Эй, где ты? Понятно. Еще мы вызовем ему... Алло, пожалуйста, атакуйте на него. Спасибо. О, нет! Следующий мы получим. Эй! Так ему и надо. Ты у меня в следующий раз получишь кинет фильму. <звучит> Я тут услыхал, что один человек хочет сбежать из тюрьмы, чтобы отомстить плохим людям. Ну то есть его врагам, в том числе тебе. Чего? Он хочет и мне отомстить? Да, это правда. Постепенно и не сихреть. Ну я несу. Сегодня скорее всего твой последний день. Нет, ты несешь. Ну хорошо, только не говори, что я тебя не предупреждал. Ой, напугал. <как> Пошел новости вести. Смотри, не упади. Ой, спасибо. Ай, пожалуйста. И снова доброго времени суток. С вами Артем Червилсов. О, нет! Операторы убили! Что делать сейчас? Ну сейчас пришел ваш папка. Сейчас я буду всех вас убивать по одному и по очереди. Срочная новость. Ардын Вармалиев убил нашего оператора. И теперь грозится убить меня, вашего любимого ведущего новостей. Затянись су! О, нет! Ведущего убили! Ох, ну наконец-то я убил! Теперь настала М -м. ваша очередь! А -а -а. Готовьте вашу жопу! Куда? Стоять! <Ай! смех> <служ> э, здравствуйте, с вами Витя, ой, фу. Митя Нитя Иванов, друг вашего любимого ведущего. Артема Черлиуса. И у нас плохие новости. К сожалению, Ардым Вармалев, который недавно подорвал саправку, а, убил нашего ведущего, нашего любимого ведущего. А, так что в скором времени мы найдем нового ведущего. А, я буду в А теперь к новостям. Они думали, что я уже умер. Они думали, что меня уже нет. Чрт, надо бы рассказать им, что это был мой дур. Какая? Ай, да ну в жопу все это. Да.